Если душа человека после смерти уходит туда, откуда пришла, и по сути она уже не чувствует ни боли, ни любви, ни прочих чувств, что такое дух. В могилах людских, даже и животных, как вы говорили, остается наша оболочка вроде скорлупы, она чувствует, что мы ощущали при жизни те чувства былые. Нет, нет, нет конечно. Да и в целом я знаю себя как личности уже ушедшие. Спасибо вам. Спасибо и вам, Абрам, за вопрос. Что такое дух? Дух это сила, которая позволяет соединиться душе и телу. Я уже рассказывала механику этого процесса, когда а, на оплодотворение яйцеклетки, формируется зигота и возникает дикая воронка конфликта двух чужеродных, по сути, программ матери и отца. Поднимается на этом конфликте огромнейшая воронка, плюс сила страсти, плюс сила доказать, кто главнее. В общем, все это в совокупности затягивает определенную информационную структуру под названием души, чтобы она вошла в эту, в эту зиготу, чтобы она вошла в эту клетку, как раз и нужен дух, тяга, сила, желание воплощения. Это не человеческое чувство, это чувство Бога. Бог должен захотеть, воплотиться в этой реальности. Вот это и есть дух, его желание. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос и помогла вам в устранении неясности. А что касается плоти, нет, не чувствует она ничего, чувствует эфирка. И это фантомные ощущения. Привидения, которые ходят по кладбищу, это фантомы, которые привязаны к своим физическим телам. Их чувства, не сравни с чувствами тела, живого тела физического, это фантомные боли. Это остаточное явление, что чувствовало тело перед смертью. Поэтому особо, не э, думайте об этом, потому что в природе все устроено правильно, то что биология уйдет на пищу детям земли, то что эфирное уйдет в наполнение общего эфирного пространства ощущениями жизни, что астральное пойдет в астральное пространство, как переживание для тех, кто в этом мире существует. Да? Как, вот, как виртуальная реальность, она дополнится еще одним сценарием. Сценарием лично вашей жизни, которую вы прожили. Да? Ментал пойдет в информационную базу данных о том, что вы вообще думаете по поводу этой реальности, о ее разработчиках. То есть это ваша как бы оценка. Да? Ну вот тот, кто это писал, дальше текст, все что вы хотите сказать о демиургах этой реальности. Да, я уже пишу, у меня все написано, я все фиксирую, ничего мимо. Вот. Соответственно, каузальное и будхиальное тело пойдут упаковываться в те зоны, где хранится общая память, где хранятся и фиксируются общие ценности первоосновы добро, первоосновы зло, то есть непосредственно уже на второй круг первооснов, всему свое место. поэтому Душа, когда освобождается от конгломерата сознания, возвращается к всему этому, со всем этом к своему богу, становясь им. Знаете, вот как ощущение, проснувшись от сна. Вот так, такие будут ощущения, когда возвращается сознание в разум своего божества. Ну и дурной же сон мне снится. Что это вообще было? Но это так бы сказал человек. Бог-то немножко большая структура, да, он понимает, что это происходило. Вот считайте, что конец жизни, это наконец проснулся в истинном теле. Да. Очень надеюсь, что я объяснила понятно и а, очень мне хочется избавить вас от множества иррациональных страхов, которые всякие безграмотные, измученные воздержанием богословы, Паивали в головы своих прихожан столько-столько-столько лет. Столько, столько. А еще и хлеба со спареньей объедятся. Так представляете, какие видения там в этих бедных сознаниях, да еще ум, ум, умученные принудительным целебатом.